Привет! Если вы хотите массово получить данные из SEO-сервиса Moz для списка сайтов или страниц, с этим справится NetPick Checker. Для получения данных этого сервиса вам нужно добавить свой API-ключ с доступными лимитами в программу. Получить его можно по ссылке в настройках. Кстати, некоторые показатели этого сервиса можно получать и бесплатно, но с ограничением по скорости. В настройках мы их все перечислили. Затем выберите «Параметры» на боковой панели. Можете выбрать не только MOS, но и другие сервисы для анализа, которых у нас больше 20, и нажать на кнопку «Старт». В интеграции с MOS можно получать данные для комплексного анализа обратных ссылок и уникальные оценочные параметры этого сервиса, например, MOS Trust, Domain Authority, или Page Authority или Spam Score для доменов или отдельных страниц. Как только программа закончит сбор данных, вы можете сортировать,